Может, Леша, конечно, слобать нам еще один ролик на 20 миллионов просмотров и объяснить свой вариант развития событий? Или уже позвонить наконец через знакомый номер прямо Владимиру Путину и скажет ему, Владимир Владимирович, здравствуйте. Мне тут Алина Мне тут Алина Кабаева дала ваш номер телефона. Я Джаред Кушнер, взять Дональда Трампа. Мне тут надо делать доклад в Конгрессе о том, как правильно переизбраться в четвертый раз. Не могли бы вы мне уделить немного времени и рассказать, как правильно травить оппозиционеров? Да, и оцените пожалуйста действия Барака Обамы и Ангелы Меркель по десятибальной шкале. Я не знаю нахрен мне это надо, но потом что-нибудь придумаю. Почему я говорю на чисто русском языке голосом Алексея Навального? Владимир Владимирович, ну какой вы скучный. Ну праздники же на носу, народ веселится, а вы придираетесь к ерунде какой-то. Элементарно подыграть не можете. Я так на вас обижусь окончательно, не вернусь в Россию, пока вы не назначите меня своим преемником личным указом.